«Дейли Стар» — российская атомная подлодка «Белгород» может вызвать невероятный хаос в Британии. Российская атомная подлодка К-329 «Белгород» может устроить невероятный хаос и разрушение в Великобритании, — заявил эксперт по обороне Роб Кларк. Его цитирует газета «Дейли Стар». По мнению военного эксперта, атомная субмарина ВМФ РФ способна перевозить мощнейшие торпеды «Посейдон». Кроме того, ее размеры позволяют спрятать на ее борту еще одну небольшую подлодку и дроны для проведения секретных операций. Это настоящие убийцы городов, заявил аналитик. По мнению Кларка, беспилотники атомной подлодки представляют угрозу для Воскресения Соединенного Королевства. Так, при необходимости, они способны вывести из строя расположенные под водой кабели, от которых зависит британская система связи. Таким образом, Белгород является самым опасным оружием на вооружении ВСРФ. Атомная субмарина спецназначения Белгород создана в качестве носителя ядерных беспилотников типа «Посейдон». На воду она была спущена весной 2019 года. Аппараты «Посейдон» могут нести как ядерные, так и обычные снаряды, что позволит им уничтожать различные вражеские цели, в том числе важные стратегические объекты на территории противника или авианосные группировки. К-329 «Белгород». Российская атомная подводная лодка специального назначения. Единственный представитель проекта 09852, носитель беспилотных подводных аппаратов типа «Посейдон». Построена на судостроительном заводе «Севмаш», спущена на воду 23 апреля 2019 года. Служить подлодка будет на Тихом океане. 25 декабря 2021 года генеральный директор «Севмаша» Михаил Бутнеченко рассказал, начали на АПЛ «Белгород» государственные испытания, которые будут закончены в следующем году. Всем спасибо за просмотр.